Нашли офигенный пляж. Въезжаем в ржавый город. Привет. Первый признак колхоза, если честно. Все, как мы любим. Дизайн. Жела, малышка, молодец. Капанган 2.0. Давай. Это Балтийское море. Ай. Камень. Не стоит идти. Okay. Okay. Это не наш случай вот? Блин. Мы находимся во внуку, зашли. Багажа у нас нет, только ручной кладь, поэтому все прошло довольно быстро за три минуты буквально. Нужно отметить, что теперь для того, чтобы проехать с ручной кладью, нужно, чтобы она умещала специальный отсек. То есть там тебе дают такую коляску железную, которую должна прям пройти ваш ваш чемодан из ручной клади. Если он не проходит вы не летите. Мы летим авиакомпанией «Якусия». Еще первый раз летим. Пока не знаем, что это такое. Посмотрим сегодня, расскажем. Надеемся, что чуть лучше, чем «Победа». Смотри, мне нравится у них дизайн. Типа они присобачиваются. Малюсенькие бриллиантики на звездочке. Кстати, хочу сказать, что места для ног здесь довольно много. Несмотря на то, что передо мной откинулись. Наши самолеты ведь восемь аварийных. еще вот. Выходы по обозначению цвета, высота по выходу. Учитывая, что я высокий и длинный. Выходы располосаны. Получается максимум удоволь Это лето выдалось особенно жарким и даже в Калининградской области, где температура редко поднимается выше 23 градусов, столбики термометра показали отметку в рекордные 30 по Цельсию. Мы остановимся в Зеленоградске. Это один из нескольких популярных городков на побережье Балтийского моря. Видите, вот то. Дальнее облако. она очень длинная. И там может было бы разместить вот, Макдональдс. Да, у меня возникла идея, что если пассажиры самолеты голодаются, и нужно будет где-то их кормить. Вот. А так как мы все очень любят Макдональдс, мы могли бы проголосовать за остановку на облачке, чтобы бы остановились, и там бы так регомило, как на ленте по каждой Выехали. Мы, наконец-то, в Тренинград да. да. классная, плюс градусов. Мы да, сейчас пойдем плавать. Да, да, Лаусе. Мы да. сейчас будем поездить, А потом пойдем плавать. Да. Лаусе. И, конечно, важно разбавлять углеводы с салатиком. Обычно мы любим есть на улице. Потому что здесь можно почувствовать этот ветер и слышать шум моря. И тут все невероятно вкусные еда. Да, кстати. Неплакая. Макароны с морепродуктами. Шашлык, макароны и а, еще персики Прекрасно. Вот мы уже и на пляже. Да, мы покушали. Мы теперь гуляем, исследуем больному. Такие смешные ограждения есть. Но в целом выглядит довольно приятно. Да, людей много, конечно. Ну и сейчас, плюс еще такое время когда все идут купаться. Да, сейчас закат очень красивый. Да. Первый заход, поехали. Ну как? Холодно? Это Балтийское море. Ай, камень, аккуратно. Вытяни руку. Ой, спасибо. Какая мечта о таком камне треугольном. Спасибо. <музык> на береговой линии тут такие тренажеры интересные. Всякие кафешки на берегу. Смотря на то, что сейчас 8, почти, все равно на все купаются. Хотя вот море реально холодно. Такой симпатичный э, э, дизайн. Да, видимо, кошка это сувенир, как бы символ. Короче. Да, я читала, что. У даже символ Зеленоградской есть... или да, чего? Да. Зеленоградский коты, у них даже есть памятник. Вот если завтра пойдем посмотрим, что там вообще с Памятник? Памятник зеленоградским котам, да. Здесь очень развито велодорожное движение. Причем оно действительно очень хорошо развито. Тут каждый знает, э, каждый успедит знает свое право. И пешеходы, они как бы все странятся. Короче, как в голландии, конечно. Да. Какое-то здесь заброшенное, разрушенное, полуразрушенное здание стоит. Тут скупожие. с еще одно какое-то. С зеленой черепицей. Интересно. Просто невероятные, как на картинах Айвазовского. Да, цвет и цвет. Такое оранжевое, зеленое. Персиковый. Да, да. Охровый. Ну, менталитет наш, тут, конечно, сразу идем. К сожалению, да. это Россию не... Искоренишись. Вышли на площадь, а тут вот такое вот здание. Вот, вот как мне нравятся такие уютные дома, каменные, прям вообще. Двухэтажные. Здесь, наверное, какая-то улица будет красивая. Я как наш арбат получается, да, в зеленость? Блин, на самом деле, очень европейская улочка. Я читал как раз про нее вообще, вот, что вот именно вот эта улица, она прям. Короче, ее, по-моему, сохранили практически в первозданном виде. Может там чуть-чуть реставрировали, естественно, после всяких там пузин, ну да. Вот, Но <связь> в целом, очень выглядит э, симпатично. Это светофор для кошек. О, да? Молодцы, прикольно. Оцените местный дизайн, шрифт вообще бомба топ. Главное высветлить ее. максимально, сделать ядерно желтый шрифт на красном фоне. Все, как мы любим, дизайн. Тут реально очень красиво. Все вот эти здания, они такие прям уютные, кирпичные. Классно. Мне вот очень нравится. Несмотря на то, что много а, вывесок с таким Полухожный. не очень шрифтом интересным, но в то же время вот архитектура просто очень напоминает Европу, особенно в Германии. А мы сейчас заходим в сквер. Фонтанчик. На самом деле, цены в здесь просто трэш какой-то. То есть, например, даже литровый сок, например, Обычный вот такой палатный, палата 132 рубля. Это вообще конские цены. То есть за цены московские, фрукты, на самом не, деле. деле. Да нет, да они не выше московские. Посмотри на фрукты. Сходили в наш любимый магазин, не будем называть название. Купили латвийское, да и мороженое. Кстати, да, такого у нас в Москве что-то не видел. Это такое же, только с, всего, с вкусом bubble gum. Скорее да. всего Ну пойдем дальше гулять. В общем, жизнь здесь кипит, люди Прикольно. забыли про коронавирус. Вот вообще, есть до сих пор те, кто, в принципе, сейчас купаются, хотя мне показалось, вода просто ледяной там. Ну вот нам очень советовали прийти вот к этому променаду, подсвечивающемуся. Мне кажется, что вот эти вот цветные подсветки — это какой-то вот первый признак колхоза, если честно. Вот когда с желтым все постельчик таким белым, смотрится все, все однородно, однотонно. Так, классный, да, кстати. Ну, зайти? В общем, сейчас мы едем на Курскую косу. Вот встали в пробку, потому что там на бы заплатить платить въезд. Вот, э, такие дела сейчас будем исследовать, что же нам преподнесет, какие природные данные преподнесет нам эта Курская, касаясь, что там вообще есть интересненького. Это, соответственно, это люфт выжимаешь, машина не будет ехать. Ей нужно выжимать, выжимать, выжимать и поймать этот момент, когда машина значит, начнет ехать вперед. Ну, наконец-то мы прошли эту большую очередь. Стоимость э, услуги да, проезда на национальный парк, что 300 рублей на человека. Еще вы должны будете заплатить 150 рублей за легковой автомобиль. В что ну, сейчас мы уже едем, хотим посетить несколько точек. На такой бумажке нам дали вот Куршская коса. Здесь можно увидеть карту, куда можно, в принципе, поехать. Вот тут едешь, смотришь. И самое главное, что там написано, телефон, и куда вообще обращаться. Потому что когда мы приехали, вообще ощущение было, что здесь полная антицивилизация. Мы арендовали автомобиль, чтобы нам было проще кататься по разным достопримечательностям. Кода Фаби на механике... Заплатили мы за один день 1700 рублей аренда, вот. плюс 5000 залог и еще 1000 за доставку в наш город. Да за такие день тебя 300 раз похоронить можно. сожалению, в ней нет кондиционера. Да, это, это проблема. большая проблема. одном месте. Пошли. Ладно, пошли смотреть, что тут есть. Забрались наверх. Можете по сторонам видеть такие сооружения из веток. В общем, сооружения для того, чтобы а, не дать песку Лететь вам в глаза, когда сильный ветер песок летит с а, неравной скоростью его здесь много, и чтобы вот его немножко сдержать, делают такие вот сооружения из веток, которые останавливают песок. Так Интересно. Вот это клёво. Вау. Вот да. Вот что. Вы искупались, поехали дальше. И шли в Магнадюмы, я пока не очень понимаю. Вот, без покрышек у нас, кстати, вообще никуда. Ни один российский город нас не обходится без покрышек. Так это наш русский и руссконародный символ. Посмотрите, как красиво здесь вы выходите. Здесь вообще никого нет. Это, видимо, вообще место, не облюбованное людьми. С такого вот обрыва открываются очень приятные виды. офигенный пляж, вода градусов 35, просто Мышлый, как план, песок, невероятные виды просто обалденные. И если здесь мелко, то здесь вы не поныряете, то есть, если вы а -а -а, туда да, вас все равно да, будет здесь, вода по Вот это мы обнаружили новый уровень российской <свистак> российской самодеятельности, <свистак> когда мест не покрышки это делают. Это скульптуры гриба. Да, просто металлические какие-то непонятные наверное, на, на, на пеньки пендерю. А вот это регистратура, ребята. Сейчас зарегистрируемся и поедем. Куда? Офигеть, сколько здесь вообще лет этой регистратуре. Вышить. Это какой-то пинтвикс. Реально, реально. Российский, российский пинтвикс. Вот мы на, на какой-то заброшенный городок со своей водяной вышкой. дискобар, бар Просто выглядит как Чернобыль какой-то. Здесь кто-то, скорее всего, есть. Так у не Что-то мы вообще тебя... устали. Наверное, не поедем до границы, как хотели. Сейчас светим, кушать. Реально плохо. Вот честно. Видите, всегда что-то прикусить. Мы просто все съели уже. Поэтому, вообще, быстрее едем, едем на ужин. В наши едем. Такой вот потрясающий красивый закат сейчас встречаем. Да, мне тоже интересно. Смотри, какой он праздник. Посмотрим, что вообще там находится кстати, говорю, там сырки делают. Потом мы заедем в Балтийск И мы хотим переплыть на Балтийскую косу а, Между прочим, кстати, факт Туда могут приехать спокойно только граждане РФ. Если вы иностранец, то вам нужно заказывать Специальный какой-то пропуск, чтобы попасть На эту Балтийскую косу Короче, мы тут обнаружили, что наша машина Пробег 234 тысячи 198 километров Идем в Светлогорске Такая вот музыкальная школа у них очень красивая дорога, такая с соснами. Такое все прям очень-очень уютное, европейское. Так, вот здесь вот живет хоббит. Да. А здесь живет Гарри Поттер. А, а тут Гарри Поттер. Вообще классно так иметь домик, что там сосновым бару. Сейчас я туда. Пошли. А вот там находится янтарь-холл. Сейчас я обгораю просто. Друзья, в Светлогорске 28 градусов, но по ощущениям все 30 минут 43, скоро будет возвращаться. Да, мы сейчас поедем в Балтийск, чтобы успеть в 2 часа на паром. Вот и грязевое лечебство. Что это у нас? Да не буду. Что мы можем сказать про Светлогорск в целом? Очень красивый город, потрясающие здания, просто невероятные виды. И это действительно красиво по российским меркам, но сказать честно, здесь как бы абсолютно нечего делать. То есть это чисто такой курортный город, куда ты приезжаешь чисто купаться, чисто загорать, чисто просто прогуляться вокруг улиц, но... На самом деле здесь классно, наверное, иметь дом и просто приезжать сюда как просто на дачу. Чили, да. И здесь очень классная природа, везде сосна. Вот мы проходим дом, например, Тут стоит как раз сосновая, прям бару. Паромы на Балтийскую косу отходят каждые два часа, то есть в 12, в 14, в 16 и так далее. Но вот мы, к сожалению, успели, у нас э, машина прибудет только в 15, поэтому мы решили отложить поездку э, на косу. Сейчас мы поедем на Там Мы сейчас едем по какой-то нереально красивой дороге. Здесь вот интересное деревья помечено таким желтым mm. знаком. Скорее всего, это светоотражающий, да. И в темноте ясно, куда ты вообще едешь. Mm -hmm. О, корова. Да, Что ты Ребята, мы приехали на янтарный пляж. А так людей здесь куры не клюют. Поэтому.. Подумайте, еще сто раз прежде чем сюда ехать. Не, ну да. Ура! Я заметила такой прикол, что у них улицы называются так Либо это гентарная улица, либо Калининградская, либо какая-нибудь Приморская или Балтийская Какие-то здесь военные базы мы уже проехали Да, короче, ребят, город выглядит максимально просто отстойно Просто как будто разруха здесь какая-то полнейшая. Ну, какой-то типичный военный городок. Такой здесь киноклуб «Синема». Ну, здесь, кстати, сохранились да. постройки еще древние. Ага. Поэтому, ну, как понятное дело, что ближе к порту, соответственно, здесь будут такие больше исторические здания. Это как в Таиланде прям, да, вот? Вообще одевать. Купили билет, прошли через турникет, И... люди на машинах ездят. Сами такой пассажир вот <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> какой-то пангандовано <соединяющие> взяли велики чтобы быстренько объехать смотреть достопримечательности потом сказали что есть какие-то заброшенные ангары в одной стороне в другой стороне что-то другое что-то еще я не запомнил <соединяющие> как тебе вот нормально я просто как цирк я чувствую это велика Заброшенный аэродром, наверное, да. Я смотрю по карте, здесь ангар номер, номер 3, ангар номер 4. Ты прям, в Влад, оделась, я смотрю под задачу. Понимаешь, люкс, он как бы в душе. Люкс Его уже а не искоренить. Видите, Мы наткнулись на вот такую вот буреночку. Привет. Заброшенный ангарчик. Тут раньше, наверное, Какие-то запчасти для самолета или что обслуживание было? Пойдем. Что тут у нас написано? Путешествие. А, это просто, наверное, буквы. Ой, смотри, кто там наверху. Вот такие места, их нельзя заб... забрасывать, хотел сказать. Забрасывать, да. Да, забрасывать их вообще нельзя, потому что здесь, на самом деле, может, был бы небольшой классный маленький аэродромчик, на котором можно было бы своим персональным да, маленьким самолетиком развивать да? просто этот город как туристический. А здесь, по сути, ничего нет, есть только деревня, как бы... И заброшено и... все. Да, в общем, все выглядит грустно. Даже лодки вообще заброшены. Здесь можно пройтись и запечатлеть остановившееся время. Орехи выпали. Ну ладно, быстренько поду и нормально. Короче, ребят, здесь полное отсутствие цивилизации. Вообще здесь все заброшено, здесь просто все мертвое. Все здания а, пришли в негодные, их забросили много-много лет назад. И сейчас непонятно, как бы что здесь вообще делать, что мы садствуем приезжать и смотреть на вот эти вот былые здания. Въезжаем в ржавый город, ребят. Это въезд в ржавый город, бар, арена, тир, еда, музыка. Тир-бар. Тир -бар". Это тир, я так понимаю. Ржавый дракон. Фестиваль постапокалиптики. Офигеть. Вот она что, это как Burning Man, короче. Видели? Сейчас чуть-чуть. Вот даже И мы дошли! Вот оно море! Красота! Положили здесь велики. Сейчас сходим, испугнёмся быстрее. My friend. Ребята, вам просто нужно обязательно пустить это место. И называется Балтийская коса. Ботинка как картине. Вот. Просто какое одно удовольствие Окунуться в эту воду Что я сейчас и сделаю Так, короче, мы покупались Вообще здесь водичка просто офигенная И мы сейчас хотим успеть на паром обратно В общем, приехали мы с нашей поездкой, так, да, путались просто лежа на пляже и в чили. Пока на расслаблонии на чили. Так, короче, не прошло и 5 минут, как Егор уже пошел купаться, освежиться. Освежился? Мы сейчас едем в Калининград, едем, наконец-то культурно просвещаться. Калининградск. Хотим посмотреть основные какие-то архитектурные достопримечательности и посетить Калининградский музей изобразительных искусств. Ехали мы в Калининград, пока нас встречают только такие советские достаточно здания, вот такие вот гастрономы. Где-то там виднеются европейские домики. И опять они сменяются советскими панельками. Кстати говоря, вот заметили, что в Калининграде очень много как старых машин, так и совсем прям каких-то классных новых тачек. Здесь все прям есть на Мерсах 90-х каких-то годов. Ну тут очень, на самом деле, большой разброс машин. Вот, например, BMW какая-то. BMW, вот у нас Какого? такая в 90-х была. Или Она едет. Мы проезжаем уже ближе к центру, но все равно здесь как бы очень много до сих пор советских зданий. А вот мы вышли на главную площадь Калининграда. Это вот Калининградский Кремль. Вот этот сзади? Да. Здесь можно встретить такие вращающиеся вывески. Выставка Русский за границей». Произведение 19-20 веков русскими художниками от от поездок за пределы России. Знаете, мне кажется, если бы у меня было очень много денег, я бы стал коллекционером картин. Потому что, когда смотришь на картину, какие-то непередаваемые ощущения, как будто ты погружаешься вот в этот мир, нарисованный художником. Здесь есть глубина, здесь есть какая-то перспектива. И вот я не могу объяснить, что, но когда я смотрю на картину, мне кажется, что я вижу, как будто движется, вот что-то в ней движется. Люди, животные, ветер, травы, деревья. Берегитесь, арт-дилеры, когда у меня будет миллион долларов. Точнее, миллиард долларов миллион, конечно, мало для этого вида деятельности. Я скуплю все картины мира. На некоторых картинах вот уже от времени дерево начинает трескаться. Мы видим такие вот трещинки. Выставка «Восточный мотив. Таджикистан в искусстве». выставка три эпохи марка шагала с мертвой души На постоянной экспозиции музея находятся несколько выставок. В этом зале мы можем увидеть работы как калининградских художников, так и тех, кто работал еще во времена Кёнигсберга. Различная живопись, скульптура, линогравюра, Самое классное, что в этом музее есть приложение, в котором ты можешь посмотреть дополнительные факты про картину. Ты скачиваешь это приложение, наводишь на картину, тыкаешь на эти кружочки и смотришь интересные факты. Кто смотрел про наше путешествие по Золотому кольцу, вы, наверное, помните, что там абсолютно такое же приложение. Две лодки с поднятым парусом, освещенные и лунным, и теплым искусственным светом. Главное главный привыкает высокий деревянный причал. Изначально город был прусским, но после Великой Отечественной войны вошел в состав СССР и был назван в честь Михаила Калинина, партийного деятеля страны Советов, которого многие считают фиктивным главой государства при Сталине. Мы согласны с мнением Леонида Парфенова о том, что 70-летняя история Калининграда не перевешивает 700-летнюю историю Кёнигсберга, и город давно пора было переименовать. Звучащие фигуры... К сожалению, во время Второй мировой исторический центр Калининграда был практически полностью разрушен. Влияние СССР сильно сказалось на эстетике города и даже в центре сохранились типичные панельные постройки. Сегодня эта кринжовость реально портит ландшафт города. Здесь вы можете видеть мобильт со старыми красками, с рисованным солнцем, с шпателем, все в красках тут. Такая рабочая атмосфера. Я думал, что здесь можно было бы работать в комнате с видом на канал. Это выставка по декорациям фильма «Гофманиада», где были воссозданы интерьеры и городские виды 18-19 веков, преображенные творческие фантазии Гофмана и создатели по его произведения. Город Гофмана – это сегодняшний Калининград, 25 лет назад, бывший Кёнигсберг что были из Калининградского художественного музей. Ну что сказать? Вот мне больше всех понравился, конечно, русский за рубежом вот эта выставка и Гофманиада. Прям очень классно. Эм... Мне тоже, Мар... но еще Марк Шагал. Музей хорошо сделан для такого регионального уровня. уровня. Да, там присутствуют, конечно, некоторые ошибки в описаниях картин с переносами, но это на самом деле и в российских, ой, и в московских. В музеях очень часто такая проблема, когда там буквы пропадают, еще что-то. Вот. Но, Но в целом музей он приятный. выглядит Очень даже современно для, опять же, повторюсь, регионального музея. Расписание экскурсий и всяких концертов в Кафедральном соборе немножко не совпадает с нашим расписанием. Вот. Мы как бы уже да, должны через минут 40 уехать. Вот. И мы, к сожалению, не попадаем на экскурсии, на концерт. Ну, ничего страшного. Я думаю, что как-нибудь мы сюда еще приедем. Да, вот? Ну, конечно. Mm -hmm. Зайдем. Сейчас лету хочется купаться. Да, Мы прошли могилу Канта. Вот Смотрите, здесь справа такие вот вроде бы интересные домики. Демецкая архитектура. А вот там, вот там вот оно. Наше российская, советская, любимая. А посмотри налево, вот. Родное сердце. Как это зачитается вообще друг с другом? Объясните, пожалуйста. В итоге мы так и не успели пообедать, поэтому купили с собой еду в ВОКе и поехали... Не в Балтийск, а в Балтийск, обратно в Балтийск, на Курскую а Да, потому что в Балтийске там все зависит от парома, от расписания. То есть ты привязан сильно к расписанию. Вот, и мы просто не успели на, на это, по этому расписанию приехать. Здесь просто устроим пикник, поплаваем, поедем еще куда-нибудь. Совсем забыл сказать, то, что заезд на Курскую косу, кассы, они работают до 5 вечера. Вот. Соответственно, вы не сможете купить билет после 5, если будете заезжать. И мы вот прям впритык успели взять еды и бегом доехать до этой Куршеской косы, до касс и заехать. Но сказали, что выезжать можно хоть там в 10 часов вечера. То есть по выезду нет никаких ограничений, но по въезду есть, так что имейте в виду. Мы уже подходим к нашему месту, еще чуть-чуть, и мы будем плавать. Выкладываем нашу еду любимую, посмотрим насколько она будет вкусно. У нас с голодухи все вкусно на самом деле. Да уж. Вок с курицей, два рамена на берегу, на берегу Балтийского моря. Это Балтийский залив. Курский залив. Как же жаркость в этом году, господи! Сегодня гуляли в Ленинграде. Там просто градусов 35 было в тени. Мы шли от музея, думали просто, что сейчас упадем в обморок, потому что было настолько жарко. Ладно, приступим к обеду, к приходящему в ужин. какой там свинь-паук сидит. Мы приехали в танцующий лес. Мы решили, да, перед мысом эхо заехать в танцующий лес смотреть. Это многие его хвалят. Тоже хотим прям интересно пробовать. Такая вот оборудованная здесь тропка. Искусственно созданная леса. Вот как? Угу. Это в период борьбы с песчаной катастрофой эти сосновые леса сыграли mm -hmm. самую важную роль. В середине 19 века начали это засеивать. Сосна горная, сосна скрученная и черная. Не знаю, мне кажется, камера не передает тот цвет, но здесь невероятно просто зеленые. Вот здесь какая-то искусственная трава. Вот только посмотрите, там О, просто все пушистое. Это декорации в фильме каком-то. Да. В общем, написано, что этот лес, он очень чувствителен к ну, нажатию, воздействию на него ногами, достаточно, чтобы прошли 40 человек друг за другом, чтобы образовалась уже тропинка в этом лесу. То есть, представляете, если здесь постоянно будут ходить люди между деревьями, просто здесь просто будут какие-то ямы. Вот, соответственно, здесь специально сделали ну, тропу, чтобы можно было ходить и не мешать природному ландшафту. Здесь рассказывается о том, как воспринимали деревья различные народы в древности. Вот, у разных народов дерево считалось символом мироздания, являлась осью вселенной и объединяла три стихии. Корни уходили в мир подземный, ствол, сыр со землей и миром людей, а крона упиралась в небесный небосвод, обитель богов. Кстати, вот интересный факт, что самым старым деревом в Прибалтийском регионе считается ель, растущая в Швеции. Ей около восьми тысяч лет. О Восемь тысяч лет, представляете? Это минус две тысячи, уже, получается, уже далеко. Пришли на высоту эфа. Ну все, идем, идем. Я просто готовлюсь к вечернему обжору. А, ну да, да, да. Все правильно. Осталось чуть-чуть. Ух ты. Блин, заказ заслоняется деревьями. Ну что такое? Ничего себе здесь песчаные барханы. А там море вон за ним прям. Вообще как-будто не... не Россия и не Академия О, смотри, вот там есть площадка, вон. Пошли туда. Самый... Чтобы немножко быстрее добраться, мы решили пробежаться. А вот почему эта высота называется высота Эфа. Франц-Эфа был назначен королевским дюнным инспектором по лесовосстановлению и параллельно исполняющим обязанности управляющего курортом Кранц. Для закрепления высоких дюн Эфу предложил новый способ. Саженцы сосны с комом земли высаживались в невысокие прямоугольные клетки из хорста или тростника. Да, здесь красота так, конечно, просто обораживает лес в сочетании с дюнами, с песчаными. Очень красиво. Надо здесь восход круто встречать, потому что как раз страна. Пух, обратно мы решили тоже пробежаться, чтобы сэкономить время. Угу. Проходим ресторан на крючке. Сделан на виде такой огромной рыбины. Из пенопласта какого-то. Илья, это, это тебе. Я думаю, тебе понравилось бы здесь поесть. Да, ребят непередаваемое ощущение я уже встречал закат на море и не раз но здесь это как-то ощущается по-другому что покупаться решил пойти да что-то вообще последний день ну последний вечер я решил поставить такую жирную ниточку запятую чтобы сюда еще раз вернуться и вот в этом месте еще раз искупаться. Вот для меня сейчас не стоит вопрос, купаться или не купаться. Для меня стоит вопрос, купаться с головой, не купаться, не намочив головы. Я вот сейчас приму решение в течение 10 секунд. Глаза это мне все это подарок. спасибо Одна спасибо Пожалуйста. давай последний день мы решили провести на море приехали в калининград сдали машину и было такое ощущение что мы не дозагорали, не докупались вот, решили ладонь. нагнать упущенные да, как всегда, вот, на последний день отдыха все время хочется дозагореть сегодня море прохладное впрочем, как всегда, балтийское оно такое очень жарко аномальная температура вот в эти дни, в которые именно мы сюда поехали ну, что хочется сказать, что я бы сюда вернулся еще раз, наверное ну, именно вот на Курскую косу мне там больше всех понравилось. Мне, на Балтийской косе тоже понравилось. Можно было бы еще съездить в Калининград именно вот по культурным местам, каким-то архитектурным, типа замков, потому что мы, конечно, достаточно мало посетили интересных мест в Калининграде. Ну, не было изначально такой цели. Как бы ехали на море. Вот. И ну, в целом все, наверное. В общем, ребят, путешествуйте, исследуйте мир. Экскурсии – это, конечно, хорошо, но мы бы посоветовали делать это самим. То есть, например, брать в аренду машину, да, путешествовать, прокладывать какие-то маршруты самим. Мне кажется, так вы можете увидеть гораздо больше интересных и крутых достопримечательностей да, или мест, природу посмотреть. В общем, мы хотим вам просто сказать, наслаждайтесь жизнью, путешествуйте и радуйтесь каждому дню. Немножко философии на... да. напоследок. Все, пока, подписывайтесь, пишите комментарии, оставайтесь на связи.